И большинство людей, даже умных довольно, не понимают, что это не санкции, это полный конец российской экономики. То есть, я как раз все равно начал трек, который довольно активно разошелся, в том числе и там по иностранным а, а, пользователям, и так далее. Потому что, судя по реакции, даже иностранцы не понимали, что они сделали. А, и мы увидим полный коллапс российской экономики. Не через год, не через два, не через три, а через несколько месяцев. А, почему? Потому что а, удар сразу будет мощный с разных направлений. Но ну, вот самый, наверное, который вот, а, уже ощутимый, уже ощутимый краткосрочный удар, это по резервам Центробанка. А Путин много лет копил в кубышку. Он не давал людям денег во время пандемии. Он повышал пенсионный возраст, когда его можно было не повышать. Он не тратил деньги, вот все страны в прошлом году закончили дефицитом, потому что последствия пандемии все российский бюджет исполнен с профицитом. То есть он как такой а, старый скляга копил-копил бабло, и вдруг выяснилось, что а, больше половины резервов резерв уже арестованы. То есть все эти кубышки, доллары евро, они арестованы. А, а золото, которое у него есть, это тоже такой актив, который как чемодан без ручки. Вроде золота, все понимают, что это только... Люди не покупают золото, не используют золото. Им нужно все равно какие-то доллары, евро, какие-то такие простые активы. Золотые слитки народу, все-таки народ пока еще не... А, ну, это, не, это неудобный актив, потому что слиток, он весит там сколько-то килограмм. И что с ним делать? Просто я знаю, что люди, которые инвестируют в слитки, потом очень долго маются, потому что ты купил слиток, потом, чтобы его обратно продать, должен сказать, что он настоящий. Ну, это, это большие транзакционные издержки. Вот, это еще хуже, чем биткоин, в этом смысле, с точки зрения операционных издержек, на самом деле. Вот. А если ты хочешь, чтобы это золото поменять на доллары, то кто тебе поменяет? Это же не, мы идем не о граммах, не о килограммах, мы речь идет о тоннах золота. Это значит, что это невозможно транзакцию скрыть. А Америка для того, вела ввела санкции, чтобы там всякие там дубайские банки или сингапурские банки их проходили, а Россия не сможет просто это золото толкнуть. И мы уже видим эффект. Мы уже видим не только, что доллар скакнул в небеса. То есть это вообще неразумная цена доллара. Там сейчас там, по 150 рублей продают за доллар. Он должен стоить 50-60 рублей, потому что вот он стоил 70 в ноябре. После этого цена на нефть выросла. Значит, доллар должен быть стоить 60 рублей. Он стоит 150. И то, даже на этом уровне, государство не может его удержать. Потому что вы видели сегодня анонс, что будет 30% ком, а, комиссию на покупки а, физиками а, долларов на бирже. То есть это фактически уже идет к валютному контролю, что скоро скажут, вот ты покупаешь 100 долларов в месяц, или там едешь в ту поездку, вот тебе там лимит, доллары не будут давать, потому что их нет. Проблема в том, что обменники тоже где -то должны эти доллары брать. И тогда будут дать Вот обменнику а, тебе там, не знаю, вот 1000 долларов в месяц продать. Это, это же... А, Смысл этих мер, чтобы остановить продажу дорого населения. Если население найдет дырочку, они закроют эту дырочку очень быстро, потому что долларов нет. Вот. И с притоком долларов тоже уже возникли серьезные проблемы. Наверное, ты слышал, что вчера как там, крупнейшие российские нефтяные компании не могли продать свою нефть, никто не хочет покупать. Они дисконт чуть ли не 20 долларов за баррель предлагали, но не хочет покупать. Потому что Россия становится такой токсичной страной. Как, знаете, <клес> есть такое в Европе и в Америке понятие «cancel culture», когда какой-нибудь актер или режиссер там, палится, что он 30 лет назад там, либо кому-то приставал, либо еще хуже насиловал. Уже неважно, там, правда, неправда, все. С ним тут же развиваются контракты. Его вырезают из а, уже снятых фильмов. А, с ним не здороваются его друзья-коллеги. А, Реклама с ним тут же снимается со всех каналов. Ну, вот это и такая история. Вот Россия сейчас входит в такую ситуацию. Никто не хочет покупать нефть, даже нефть. Это без бренда, без всего. То есть Никто никогда там а, на заправку у нас заходит, никто не знает, откуда нефть. Вот даже на этом уровне. И «Газпром», который вроде как еще пока может продавать газ в Европу, он под санкциями. Я вот не понимаю, как они будут оперировать с этими деньгами, потому что... Ну, наверное, будет какой специальный счет, на который можно будет тратить деньги только на какие-то специальные там, вещи, например, на медикаменты, скорее всего, на может, базовую еду, потому что, как я написал также вчера, что у нас очень скоро с перебой с едой, то есть я не шучу. Ну, голод не голод, но россиянам сильно придется сократить свой рацион по многим продуктам, потому что семена тоже очень много, импортных семян, там до 40% этих семян картошки до 90% семян импортные. Ну, это значит, конечно, с какого-то времени все выкрутятся, но в краткосрочном перспективе это будет дефицит. И опять же, даже других стран люди будут не очень хотеть продавать, потому что, во-первых, не связывается с Россией, во-вторых, как я показал, у России не будет доллара. Доллар Центробанка замороженный, нефтяные компании не могут продать, получить доллары, а Газпром там, ничего не знаю, как они разрулят ситуацию, и это только часть проблемы. Проблема в том, что вот, а, путинская пропаганда была много лет, что вот мы тут встали с колен, в а, 90-е промышленность отогнулась, мы тут восстановили родину-матушку, а, наши заводы, там, сухой суперджет, там еще какой-то самолет, самолет, который они там, МК, там, который застроят 150 лет, который вот-вот должен взлететь, вот-вот взлететь, вроде даже взлетел, там, ну как-то он плохо взлетел, вот. а, куча а, машин, включая «АвтоВАЗ», и «Порт», и так далее, и «БМВ», куча заводов. Только что мы видим, что уже все западные компании, и mercedes и «БМВ», и «Тойота», и «Хонда» говорят вам, мы только не будем продавать вам машины свои, мы и останавливаем все свои заводы. «АвтоВАЗ» сегодня встал на 4 дня. Ну, казалось бы, «АвтоВАЗ», это же блин, наши «Жигули», они там «Лада», это же вот, вот кровь от кровинышки. мы же вообще нет. Россия настолько глубоко интегрирована, что даже АвтоВАЗ не смог там проработать неделю. Неделя прошла с момента начала войны, мы можем констатировать. Прошла всего лишь одна неделя, вот ровно неделю, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. И уже встала вся автомобильная промышленность России. Соответственно, другие отрасли. Ждет та же судьба, потому что всякие холодильники, телевизоры, там и все остальное, откуда они будут комплектующие? Тоже импортные. То есть мы увидим не просто остановку заводов, но и все все выходящие последствия. Потому что когда заводы стоят, люди оказываются без работы, это безработные, они перестают платить налоги. Это значит, что у бюджета скоро будет проблема с тем, чтобы платить зарплату а, учителям, врачам. Ну, Кадыров, я думаю, пройдется как кошка к раздаче, я думаю, что Кадыров пройдет по защищенной статье, но это значит, что все остальные еще больше пострадают, чем, так называемые защищенные вот эти люди. Есть, я думаю, что Путин сейчас будет предпределять доходы, то есть он сделает всевозможное, чтобы силовики элита не пострадали, то есть он им сократит паек или даже увеличит. Но это же, это же простая математика. Если у вас пирог сокращается, а пирог сокращается и сокращается очень сильно, за счет того, что экспортеры не могут обеспечить валютную выручку, за счет заводы будут стоять, не могут налоги собрать, за счет того, что надо выплачивать какой-то пособий по безработице, то есть пирог сокращается. Если вы еще увеличиваете довольствие силовикам, чиновникам Кадырова, это значит, что остальное население просто вот реально будет обречено на, ну, не на голод, но на что-то очень близко к тому.